наступаешь Здравствуйте, вы смотрите новости на Первом канале. Сегодня в Москве возобновятся переговоры по вопросу поставок газа из России на Украину. Накануне обеим странам так и не удалось достичь компромисса. Официальный Киев не согласен платить больше 80 долларов за тысячу километров топлива, в то время как Москва считает, что обоснованная рынком цена больше 200 долларов. Выход из кризисной ситуации накануне предложил президент России Владимир Путин. Он заявил о готовности нашей страны выделить Украине выгодный кредит на 3,5 миллиарда долларов. Этих денег хватило бы на оплату газа во время переходного периода. Украина от предложения отказалась. Мы очень благодарны предложению большого кредита, но Украине не потребуется кредитов. Украина может расплачиваться своими средствами, но по объективной разумной цене. Со временем предложенная Россией схема взаиморасчетов уже доказала свою эффективность. Она успешно работает в отношениях с Белоруссией. В самом «Газпроме» считают, что это был наиболее оптимальный вариант решения проблемы. При этом подчеркивают, что компания и впредь будет твердо отстаивать свою ценовую политику. Предложение, которое сегодня было сделано, означает, что Россия действительно готова помочь Украине в обеспечении того самого переходного периода, на котором она настаивает. Однако предложения, которые сегодня прозвучали в ответ на э, российские слова, означают, что Украина не только не хочет э, такой помощи, но и вообще э, не готова к работе на рыночных принципах. На согласование позиции двух стран остается двое суток. Контракт с «Нафтогазом Украины» истекает 1 января в 10 часов утра. Если до этого времени не будет подписано новое соглашение, учитывающее рыночные реалии, «Газпром» пойдет на прекращение поставок топлива в соседние государства. В любом случае, как подчеркнул на встрече с переговорщиками Владимир Путин, хорошие отношения между Россией и Украиной в будущем невозможны без соблюдения законов экономики. Евгений Адамов уже в ближайшие дни вернется на родину. Сегодня в Швейцарии официально огласят решение об экстрадиции бывшего главы минатома в России. Как стало известно накануне, Федеральный суд Швейцарии удовлетворил апелляцию Адамова, который возражал против выдачи его Соединенным Штатам. Вердикт приняли единогласно. Судьи учли, что бывший министр является российским гражданином, а также место, где были совершены действия, в которых обвиняют Адамова. Политические аспекты не влияли на наше решение. Оно принято на основании существующего законодательства. Мы уже обсуждаем вопрос об экстрадиции Адамова с российскими властями. По европейским законам срок выдачи составляет 15 дней. В крайнем случае он может быть увеличен до 30. Мы намерены сделать все, чтобы экстрадировать Адамова как можно скорее. Бывшего главу российского Мината мы задержали в Берне 2 мая по просьбе США, где его обвиняют в присвоении 9 миллионов долларов. В России Евгения Адамова подозревают в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Обе страны добивались экстрадиции Адамова. В начале октября Федеральное управление юстиции Швейцарии отдало приоритет американскому запросу. Но сам обвиняемый подал апелляцию и заявил, что согласен на выдачу России. Решение Верховного суда Швейцарии окончательное, и у американского правительства нет права апелляции. Мы надеемся, что доктор Адамов вернется в Россию в течение ближайших таких дней. Было бы еще лучше, если бы мы уже сегодня сняли с него все обвинения. Но Адамов покинет заключение, это главное. Ему 66 лет, он провел 8 месяцев неволе по необоснованным обвинениям, которые никто не доказал. Евгений Адамов готов предстать перед американским судом, но только как свободный человек. Об этом говорится в его заявлении, которое опубликовал адвокат бывшего министра. Адамов также сообщил, что еще до ареста вел переговоры об условиях своей поездки в США для участия в судебном процессе. У северного побережья Мексики идет операция по спасению американского грузового корабля. В рождественскую ночь судно село на мель, не дотянув до порта каких-то пару километров. Экипаж уже давно на берегу, а вот когда удастся вызволить корабль, пока точно неизвестно. Работы очень много, поскольку винты сильно увязли в песке. По самым оптимистичным прогнозам, спасательная операция завершится не раньше, чем через месяц. Столицы мира соревнуются в новогоднем убранстве. Например, в Риге поражают воображение и витрины магазинов. Причем даже самые маленькие из них стараются ни в чем не уступать супермаркетам. Основной материал – традиционные дары природы. В серые зимние дни особенно радуются глаз яркие, напоминающие о плоды и ягоды. Незабытая и новогодняя елка. Правда, дизайнеры изготовили ее из осиновых сучков и установили вершиной вниз. Подарки тоже должны выглядеть оригинально. Причем часть упаковки можно будет даже съесть за праздничным столом. В Архангельске появилась первая и единственная в мире ледяная колокольня. Причем это действующий экспонат, созвонится и колоколами. Само четырехметровое сооружение тоже сделано в форме огромного церковного колокола. На его создание ушло 5 тонн специально приготовленного льда и почти неделя работы. Сейчас колокольню осваивают лучшие звонари города. Первый концерт они дадут в новогоднюю ночь. Ну а потом позвонить в колокола смогут все желающие. Для самых музыкальных обещают даже провести мастер-классы. Создатели чудо-колокольни надеются, а простоит до весны. На этом все. До встречи.